3 декабря 2017 года сейсмографы в Йеллоустонском национальном парке начали фиксировать подземную активность. 5 декабря сработали 15 сейсмографов. В своих видео за первые дни декабря Мэри Грили показала, что данные о произошедшей сейсмической активности удаляются. А это, по ее мнению, выглядит очень странно и вызывает подозрение, что активность кальдыры снова начинает накаляться. Напомним что летом 2017 года возле супервулкана Yellowstone датчики зафиксировали подземные толчки, сила которых по шкале Рихтера достигала 4,45 баллов. Серия мелких землетрясений продолжалась до осени этого года, а затем неожиданно угасла. С началом декабря активность Yellowstone снова возросла, что вызывает нешуточное беспокойство сейсмологов. Возникает подозрение, что ситуация с кальдерой снова накаляется.